Всем привет, это пятая серия про Clash of Clans. В общем, я подумал, что я не успеваю прокачаться. Ну, то есть, я успеваю, конечно, успею. Это mm -hmm. будет очень долго. И вы пропустите тут много интересного. Ну, что я сделал? Я докачал казарму до максимального уровня. Теперь у нас появились новые войска, то есть гоблины. На которых мы нападали. То есть они могут сами против себя. Дальше. Эм, сборщик эликсира. Тоже максимального уровня. Этот, по-моему, тоже. Да. Дальше. Золотая шахта четвертого и третьего. Но скоро будет четвертого и Так, после пушки третьего. Ну, пушка третьего тоже максимальная получается. Давайте сейчас прокачаем еще стену. И у нас останется 1000 для пушки второго уровня. Так. Ну и вот пушку. Вот так вот. Так, у нас тут какое-то достижение есть. Круто. Я украл 20 тысяч золотых. Еще в магазине что-то доступно. Декорации. Они, наверное, с восьмого уровня, насколько я помню. Так, ну что ж, давайте нападем этими мелкими гоблинами. Я тут, кстати, вон еще сколько проходил, все на три звезды. Давайте пойдем в крысиную долину. О боже. Надо пустить одного гоблина. Чтобы он все вот эти взорвал. Потому что я знаю, что тут есть. Ну, все, наверное, больше нету. Давайте теперь нападать этими. И снова туда пойдем. Блин, офигеть. Вы видели это, да, там столько бомб. Вы куда? А, там, там еще куча пушек, потому что... Ой, яшкин давайте посмотрим, как они атакуют. Здесь они с этой стороны не пойдут, потому что здесь же тоже эти пушки. Ой, не пушки эти. Бомбы. Да, хотя бы уничтожили бы пушки. Вообще ничего не получается. Получается 7 зданий, да? Ну, и сейчас он сдохнет. <с> как видите, ничего не получилось. Зато я понял стратегию. Сейчас они снова накопятся мы пока что будем делать Так что мы будем делать никак не могу придумать что мы должны делать как все вот это копится есть эти по привычке уже нажимаю чтобы пригласить потому что он без Тут есть глобальный чат давайте напишем привет Видите, как ресурсы быстро копятся. Так, у нас пока. А, это Лига. А вот крепость клана. Нам нужно как минимум до второго, до третьего ТХ дойти. Потому что крепость клана дорогая. И у нас все хранилища максимальные. Давайте, кстати, посмотрим, с какого уровня новое хранилище. Третьего как раз. Так что, третий таха нам очень нужен. Может не качаться до полу, а сразу следующим же ходом прокачать. Ну, лучше за 4000. Давайте сейчас через... 10 минут, когда я накоплю 4000, возможно, позже, я снова вам покажу. И мы начнем прокачивать ратушу до третьего. Всем привет, и сейчас мы снова начну. Ну, точнее, не привет, я и не прощался. Сейчас мы снова попробуем атаковать вот эту базу. Вот такая стратегия. Ой. Короче, пофиг я смущаю вот эти. Ну, вот этих. Да, так и сделаем. Они сейчас могут. Блин. Давайте. Не обращайте внимания на эти пушки. Да, молодцы. Опять. Вот сколько оно взорвалось. Сейчас это еще вот эти два здания уничтожит. И все и будет полный крындец. Давайте посмотрим на наше, крайней мере, уже не такое жалостное поражение. Сейчас она на эту атакует. И все будет на 70 процентов плюс щиты хламы, Так-то хорошо. Да, эликсир то у нас накопилось. Золото. Нам нужно 4000. Ну сейчас быстренько где-нибудь возьмем. Кстати, что у нас там насчет счета? Давай, умирай уже. Умирай, Вот так, под вторыми пушками. Ладно. Так. Сколько у нас там еще считает? Четыре а -а -а. часа. Ну это слишком мало. О, нам Алексин нужен точно. Так, ну тогда мы сходим искать золото. Тысячу золота, надеюсь, нам хватит. Ой, идеально. Блин. А -а -а. Я то ски не подкопил, вот я тупой. Ладно, сейчас. Ого, у нас уже 264 кристалла. Так, нужно 400 трофеев. Кстати, вон в той, где у меня 7 ТХ, 39 уровень, На там вторая серебряная. Давайте, кстати, я сейчас на нее зайду, чтобы вам не скучно было. Вот, получается, уже загружается. Блин, снова долгая загрузка. Так, вот, получается, загрузилась. И сейчас нам нужно просто подтвердить вот этот аккаунт. Другой как раз, который у меня в YouTube. Загрузка. И замечательно снова идет загрузка. Ладно. По крайней мере, сейчас она быстро прошла. Ой, вот она моя база. Видите, какая совершенно другая, да? Ой, так, и глава сам, посмотри, какой ты сам жесткий. Ну, мы тут разговаривали. Так, давайте ему пожертвуем что-то подсел на гоблинов в последнее время так у меня вместительность этих военных лагерей 175 так и вот в этой казарме репетируем гоблинов так видите у меня тут маги которые нам замечали были так ну и давайте же, я сейчас в бой, и мы потом вернемся. в наш первый аккаунт. Ну, а уж это, конечно, полный провал. У меня 37%. Мне бы дали 35%. Ну, чё себе. Ладно, все, сдаться, окей. Мы продули. И минус 16 трофеев. Ну вот, как видите, база хорошая. Ну, а на этом, я думаю, стоит закончить наш рубеж между 2 и 3 ТХ. Всем пока.